А спонсором данного видео является проект Golden Birds. Тут можно заработать реальные деньги. Ссылочка на сайт и, собственно, на регистрацию будет в описании под этим видео. И здесь можно неплохо подняться, собственно, на рефералы. Кстати, насчет рефералов. В этом видео мы будем рассказывать о том, как привлечь рефералов на сайт Rich Birds. Эта тактика применима также к сайту Golden Birds и к другим подобным сайтам. Всем здорова, с вами Ренат и вы на канале как заработать в интернете И в данном видео я вам расскажу про то, как, собственно, привлечь рефералов а, на RichBirds Именно чтобы они были вашими рефералами, вашего аккаунта, приносили вам прибыль Это будет 5 способов, это не топ 5, а просто 5 способов Где я перечислю, собственно, 5 способов Прошу прощения за тавтологию И мы начинаем и первый способ заключается в том, что вы должны просто пилить ролики Про сайт RichBirds с громкими названиями а, К примеру, ну вот, рубрика черный список RichBirds, заработок на яйцах, 439 тысяч просмотров Да, название а, немножко, ну оно громкое, но как бы не в пользу RichBirds Хотя все мы понимаем, что на RichBirds можно заработать а, потому, что, потому что есть реферальная система И, собственно, на рефералах можно заработать Вот, и имей кэшпоинт ну, так дальше здесь есть другие видосы, которые тоже набрали вот 20 тысяч, 51 тысяча. вот. 16 тысяч неплохо. Ну, тут 439 тысяч опять же, почти 440 тысяч это неплохо. Если автор данного видео указал еще ссылочку на Rich Birds, это просто обалденно. То есть, вот один из способов, тут много роликов есть, которые набирают неплохо так просмотров, ну, имея, к примеру, 100 тысяч просмотров, можно, к примеру, получить от 10 тысяч рефералов. Ну, хотя, это зависит от активности э, зрителей, которые посмотрят, собственно, видео, ну, в среднем 10 тысяч рефералов точно будет так что... Тоже тема достаточно неплохая Это, собственно, 10% из 100 зарегистрировались Возможно, еще и в донатили, Ну, конечно, не 10%, но часть из 10% Это тоже неплохо И вы получаете, собственно, свою копеечку от реферала и это неплохо Кстати, узнать, как продвигать свои видео Собственно, раскручивать, чтобы не набирали много просмотров В нашем случае видео про Rich Birds Вы можете, опять же, узнать у меня Взяв у меня консультацию Ссылочка на группу мою ВКонтакте, где можно приобрести консультацию, будет в описании. Реальные рабочие способы Собственно, чтобы набрать много просмотров, оптимизировать видео и так далее. А мы переходим, опять же, к следующему способу. И следующий способ заключается в том, чтобы рекламировать свою реферальную ссылку от RichBirds а в группах, где открыты записи. Я, условно, взял тип группы, это бесплатная реклама объявления, где можно спамить и так далее. Вот доска бесплатных объявлений, там барахолка реклама и так далее. Вот группы, собственно, вот, как видите, могу оставить запись. Ну и, как видите, эта тема обалденная. Вот сколько групп. Могу оставить записи и так далее Это, это неплохо Это неплохо И это причем не только в ВК Это есть и в Одноклассниках А там аудитория более взрослая, чем ВКонтакте а, И есть в Фейсбуке То есть это неплохо И опять же, это условно а, Группы такого типа На самом деле есть куча групп по играм Где по 50, по 70 тысяч подписчиков И записи открыты И насчет таких групп у меня будет отдельный ролик, так что обязательно, ребят, подписывайтесь на мой канал. А мы переходим к следующему способу. И следующий способ заключается в том, что просто приглашать друзей в проект. Как бы банально это ни звучало. Серьезно. То есть вы приглашаете, к примеру, друга. Скидывайте ему, естественно, реферальную ссылку свою. И рассказывайте, как, собственно, продвигаться. Фишки, секреты и так далее. Вот, к примеру, скидывайте мое видео, да? Почему бы и нет? И он, собственно, видит и ему Неплохо, да. Рассказывайте, что можно, собственно, подняться на рефералов ну, Опять же, скидывайте мое видео Уже второй раз себя рекламирует Да, да И вот, и он, собственно, возможно пригласит еще рефералов Вот у меня э, есть, э, собственно, такой опыт э, Как видите, у меня... 3657 рефералов Первого уровня, они пригласили 1398 рефералов А потом те пригласили И те пригласили, и те пригласили Это неплохо, да, вот кстати Сейчас перезагружаем страницу, потому что Некоторые могут подумать, что это код элемента Нет, вот, как видите мы перезагрузили То есть вот это тоже достаточно Неплохой способ, мы переходим дальше Следующий способ достаточно интересный для тех, кто имеет свои имейл-рассылки. Кто не имеет, то тоже слушайте. Возможно, именно вот этот способ заставит вас зашевелиться и, собственно, создать свою имейл-рассылку и раскрутить и так далее. Так вот, в чем суть? Вы, к примеру, делаете материал для рассылки про RichBirds. Там, естественно, должна фигурировать ваша реферальная ссылка. Вы делаете материал, собственно, ну, возможно, у вас новостная имейл-рассылка. И пишите... А, мол, собственно, Ричбёрдс потратили больше 10 миллионов рублей на рекламу видеоблогеров, на рекламу в пабликах а, и так далее. И, собственно, немножко информации о самом проекте. И также указывайте ссылку на Ричбёрдс, вашу реферальную в рассылке. Э, опять же, прошу прощения за тосологию, очень часто повторяется ссылка, ссылка, ссылка. Либо же баннер. То есть неплохой способ, главное чтобы все грамотно оформить, чтобы не выглядело как прямая реклама, а так такая некая контекстная реклама. Мы переходим к последнему способу на сегодня. И последний на сегодня способ – это заказывать рекламу у видеоблогеров. Ваши реферальные ссылки – это действительно рабочая тема. Многие уже заказывали, многие довольны. Не только, кстати, заказывали Рич а других. Подобных сайтов и так далее И вот, если вы хотите купить рекламу в Вашей реферальной ссылки то, естественно, обращайтесь Ко мне, а мы подберем вам Самого а, выгодного видеоблогера Либо же стримера, у нас есть также стримеры Которые могут рекламировать а, В моем, собственно, рекламном Агентстве, то есть, это тоже Неплохая тема, и в принципе, ребят На этом все Следующий способ выйдет, тогда, когда этот наберет 500 лайков. Так что, ребят, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Там ссылочки все интересные будут в описании. И на этом все.